Интересно, целовали она еще? Ребята, я нашел игру на пляже. Все берите по джойстику. Что происходит? Не знаю. Отключи ее. Я отключил, я отключил, я отключил. Тоби, ты куда ушла? Тоби? Систем. Загрузка. О, привет! Я Джейк, и я как раз играл видеоигру «Систем». С вопросом, переживете ли вы катастрофические последствия нечеловеческого удара в грудь, эффект нейротоксина в змеином яде, или поедание торта? Выживете ли вы в фильме «Джуманджи»? Выживете ли вы в фильме «Джуманджи»? Так. Да, это вполне логично. Меня засосало видеоигру. Но я играл с двумя друзьями. Фил! О, привет, Фил. Привет. Фил Торос, биолог, красавец. Знаешь, где Тоби? О, привет, парни. Тоби Хэнди, звезда YouTube и умница. Тоби, угадай, что тут? Мы в видеоигре, как в фильме «Джуман Джо из оф джунглей». Да, именно Давайте поищем путь отсюда Джейк, Тоби, Фил Приветствую в игре Систем Ваша миссия начинается сейчас Почему она пялится на нас? Думаю, она, возможно, NPC Не игровой персонаж Я где-то вас видел, мы знакомы? Очень смешно Мама Джейка. Моя настоящая мама. Вы должны пойти по тропе в гору и найти золотую статуэтку, которая зовется Оскаром. Мы вряд ли получим Оскар в ближайшем будущем. Многие не поняли. Ты один не в счет. Лишь работа вместе победу принесет. Окончив миссию, победу одержав, изо всей силы крикните, ими игры назвав. Что будет, если мы не выберемся? Мы умрем? Да. Постой, то есть как? Так, значит, нам надо добыть статуэтку, иначе мы умрем. Как только добудем ее, выиграем. И нас, по идее, выбросят в наш мир. Так, если у нас карта? Что это? Это силы и слабости. Мои силы — сострадание и питание. Моя слабость — смелость. Можно и мне так? Мои силы — математика и мышцы. Слабость — яд. Силы — зоология и палеонтология. Моя слабость — торт? Вы, наверное, заблудились. Кейси Нейсток — звезда YouTube красивой кудряшки». С виду он сильный. Думаю, справлюсь. Я немного играл в боевые видеоигры. Стойте тут. Разве смелость не его слабое место? Какой здоровый нож, не надо! Думаешь, он цел? Кажется, Тоби только что убила Кэсин Найстета. В фильме скала бьет так, что его противник пролетает сквозь стены. Но что бы было в жизни, получив вы такой сильный удар? Мы построили аппарат, чтобы узнать. Судя по силе удара, нанесенного скалой, кулак должен перемещаться за скоростью 644 км в час. Так, поехали. Три, два, один... Результат катастрофический. Вы не отлетите назад от удара. Кулак пробьет вас насквозь. Удар раздробил грудину. Пакет с кровью легкая пробита. И второе, третье, четвертое ребра. Потом кулак пробил сердце и верхней части. Или верхние доли обеих легких. Совсем плохо. Чтобы ухудшить положение от хлыстовой травмы, как сейчас у манекена, подбородок ударится о кулак. И ваша шея переломится. Удар остановился только потому, что попал прямо в позвоночник, который вытолкнул из тела на 13 сантиметров. Итак, случись это с вами, вас ждала бы неминуемая смерть. Эй, Фил, угадай, что случилось. Ты прав, Кейси мертв. Эм, хотя бы проверим, что с ним. Нет, чувак, нам надо выбираться из игры. Постойте, слышите эту музыку? Круто! Кажется, сейчас будет заставка. Фил, в твоем рюкзаке есть перчатки? Я с ними вживаюсь в роли. Я могу проверить. Волшебный рюкзак. О, перчатки. Круто, спасибо. Что такое заставка? Заставка ⁇ это не игровая сцена, перерыв в игровом процессе. Как правило, она нужна для ввода новой сцены или персонажа. Переход на новый уровень. Уровень 2. Видите? Новое место. С минуты на минуту начнется действо. Не понимаю я эту игру. Ну да, я люблю торты. Но торт как слабость. Это просто безумие. Да, это безумие, Фил. Но ну я думаю, мы прошли лишь 4-5... Я гибкий. О, Фил, ты профи. Раз моя слабость смелость и... Тоби, hey. привет. Hey. Спасибо, Фил. Слабость — яд? Хорошо, что ты ее поймал. Но твоя сила — знание животных. Да, пожалуй, ты прав. Быстро задай мне вопрос. Сколько видов ядовитых змей? Около 700. Так, самая длинная ядовитая змея? Королевская кобра. Достигает 5,5 метров в длину. Задам еще один вопрос. Как убивает яд? Значит, яд. Яды развили, чтобы убивать животных убедительными способами. Есть яды нейротоксины, останавливают сердце или дыхание. А есть яды гемотоксины. Они атакуют кровь. В результате либо животное истечет кровью, либо произойдет нечто удивительное. Неудивительно то, что в конце концов кровь свернется, превратится из жидкости в нечто вроде геля, находясь вне тела. Удивительное вот в чем. Яд гемотоксин, упомянутый филом. Яд гадюки Рассела смертельный. Свертывает кровь внутри тела. Он вызывает тромбоз. Когда в сосуде возникает тромб, яд смешивается с кровью и блокирует фактор X. Кровяной белок, участвующий в естественном процессе свертывания. Яд активирует фактор X и вызывает коагуляционный каскад. Вот это. Артерия забивается, и жидкая кровь не перекачивается. В потенциале это вас убивает. Змеиный яд смертелен. Но есть то, что даст вам шанс выжить. Антивенин. Вот как он действует. Связывается с опасными частями яда до атаки на клетки. Яд. Плохо. Антивенин хорошо. Антивенин получают от лошадей и овец, подвергшихся воздействию яда. У них сильный иммунитет, и они вырабатывают антитела, которые легко поглощают яд. Но правда в том, что вероятность умереть от молнии в 9 раз выше. Задам тебе еще один вопрос, ведь ты эксперт по животным. В фильме герои искали глаз ягуара, который дает возможность контролировать зверей. Возможно ли это? Да, возможно ли общение между людьми и животными? Да, как ни с ними общаться можно. И не только с домашним псом. Это обеспечивает дрессировка. Возьмем, к примеру, пчел. Мы научили пчел выискивать взрывчатку и сообщать, где она. Это возможно, потому что усики пчел — это чувствительные к парам датчики, как нос у собак. Ученые дрессируют пчел путем условного рефлекса. Пчелам дают воду с сахаром, окутывая их запахом взрывчатки. Намек на еду вызывает РВХ, или рефлекс вытягивания хоботка. Рефлекс вытягивания хоботка. Дрессированных пчел помещают в устройство и проводят им над потенциальной бомбой. Камера внутри показывает, есть ли РВХ РВХ И так определяется опасность Игра подсказывает, надо идти дальше Вперед Уровень 3 Умирая с голоду Я хочу домой, Джейк У меня ноги болят Мы, наверное, близко Я чувствую Ребята! Смотрите, это, кажется, вполне безопасным местом для короткого отдыха. Да? Похоже на место убийства. Съешь меня. Торт, это не твоя слабость, Фил? Торт, моя слабость? Нет. Нет. Не понимаю, о чем ты. Не надо. Это может быть вопрос жизни и смерти. Джейк, это отстойная игра, и я голоден, я не умру. Минуту. Это жизнь или смерть? В жизни можете ли вы взорваться от торта, как в кино? Или от любого другого съеденного блюда? Давайте узнаем. Согласно научным данным, если только торт не из динамита, вы на самом деле не взорветесь. Но содержит ли торт смертельный ингредиент с летальным исходом? Оказывается, что да. Бикарбонат натрия. Я продемонстрирую. Как только сода смешивается с желудочной кислотой, происходит мгновенная реакция с большим выбросом углекислого газа, который, как мы видим, выходит из шара. Также, если оставить муляж трахеи открытым, газ и кислота вырвутся наружу. Но в жизни газ выбрасывается мгновенно, и у вашего организма нет времени на запуск рвотного рефлекса. Растущий объем углекислого газа быстро расширяется и разрывает желудок. При том, что чаще всего разрыв желудка из-за соды. Она обычно поглощается в сырой форме, как шипучие антоциды. Количество соды, необходимого для выпечки торта, далеко недостаточно, чтобы вызвать эту реакцию. Так что от торта ты не взорвешься. Круто! Фил, подожди, надо выйти из игры. Кстати, о выходе из игры. Пойдемте на поиски Оскара. Верная мысль. Как мы сюда вернулись? Ну, это либо глюк, либо игра позволяет быстрое перемещение. Я проверю. Да. Это глюк. Но как же нам отсюда выбраться? Многие не поняли, ты один не в счет. Лишь работа вместе победу принесет. Не делай больше так! Ребята, угадайте, что было у меня в рюкзаке все это время? Потрясающе! В этом была суть. Работать вместе. Мы бы не вернули живыми не неиспользуемые силы друг друга. И у нас Оскар. Ты никогда не получишь Оскара. Теперь, закончив миссию, победу одержав, и за все силы крикните ими игры, назвав... Систем! Похоже, я иду домой. Как всегда, спасибо за просмотр. Добро пожаловать на праздник! В новых сериях смогли бы вы выжить в фильме. Крепкий орешек. Серию для вас озвучил Юрий Хома. Если вы желаете посмотреть новую озвученную серию сериала «Смогли бы вы выжить в фильме», поставь лайк этому ролику и подпишись на канал. До встречи. Пока.